Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео я расскажу вам расскажу о новом интересном проекте. Проект называется DecentralWay. А, да опять же, скажу мне, все удивляет и удивляет Интеграция блокчейна, как это все работает и с чем они их, скажем так, совмещают. В общем, это как бы технология хранения данных в блокчейн цепочке. То есть, как-то это конечно очень громко звучит но тем не менее технология smart сайт технология технологии их не, обеспечивает совершенно новый вид программного обеспечения с помощью очень сложных автоматических алгоритмов форма данных скажем так хранящихся блокчейн цепочки то есть полностью возможно будет хранить данные, блокчейн цепочки не будет записаны и не, не смогут быть потом изменены. Также для обеспечения, скажем так, безопасности всей сети требуется определенное количество мастер-нот. главные, то есть это будет генерировать 80% блока и также небольшой рой при определенном достижении определенного колесо мастернот, То есть, когда в сети будет примерно 500 мастер рой а будет годовой примерно 331%. Довольно-таки высокий, хороший рой. Но мне кажется, здесь будет больше 1000 мастер -нот. И примерно, мне кажется, рой будет около 150% годовых. Поэтому... Не будем особо грузиться информацией, немного еще посмотрим, как это все работает. Они находятся в процессе разработки программного обеспечения, которое сможет записывать данные с других устройств и преобразовывать их, скажем так, в интеллектуальную децентрализированную цепочку через блокчейн. В принципе это как то так выглядит то есть это очень интересно получается все это будет работать это скажем так реализируется с помощью автоматической сети блокчейнов называемой mdcv они конечно очень с этим загнули закрутили обычному пользователю это будет конечно сложновато немного понять ну, как вы знаете, да, каждый пользователь имеет только открытый ключ, а не закрытый ключ. Автоматическая сеть DCV подключена к сети просто DCV через мастер-ноды. И таким образом можно гарантировать а, децентрализированное а, хранение и копирование данных. Блин, я не знаю, как это, конечно, на самом деле это все изнутри вообще выглядит. Это Как по мне, так это очень сложно но тем не менее это работает, то есть получается такая схема и блокчейн и автоматическое хранение данных, все это в одну цепочку соединяется, а также защита идет через мастерноды, ну блин, это конечно все очень достойно звучит и получается у нас вот такая вот небольшая схема, то есть как... я даже не знаю, как ее правильно обрисовать, но тем не менее схема есть и она работает. Ну, нам больше интересно. Давайте придем к тому, как мы сможем заработать на этом. Также сейчас вкратце есть кошельки на Windows, кошельки на Linux, на пресейле э, можно будет купить мастерноду. Мастернода стоит пол биткоина. На данный момент это сейчас небольшие деньги, так что я думаю, с тем, как покупать и настраивать мастерноды, проблем ни у кого не возникнет. А, предпродажная программа у них как идет а, они доступно у них предлагает 50 100 тысяч монет эти монеты потом те которые лишние будут будут сожжены то есть они делают определенный бюджет на продажах монет и сколько им хватает рассчитывает и потом в дальнейшем они просто берут двигают свою скажем так технологию из полностью запускает проект. Ладно, давайте э, посмотрим, что у нас по дорожной карте. По дорожной карте у нас получается э, первый квартал: запуск сайта, запускает блокчейн, э, предпродажная, скажем так, подготовка, мастерноды продают, потом будет, э, кому интересно, там баунти программа. Uh, также опять же мастерноды у нас первые листинги это на мастерноды онлайн конечно все мы ждем листингов uh, технический документ ну то есть белая бумага и что у нас в дальнейшем в дальнейшем в планах, как бы это листинги и попасть на CoinMarketCap во втором квартале это конечно громкое заявление но, ну, видимо, они рассчитывают на то, что проект, у них есть свои же средства, только на дни, скажем так, преселы рассчитывать нельзя, чтобы проект хорошо крутнулся и попал на CoinMarketCap, но, значит, у них уже денег, в принципе, хватает, чтобы пойти намного дальше, намного выше. Так, что у нас в третьем квартале, у нас, да, испытания самой платформы первые жесткие, скажем так, испытания, потом это все будет задокументировано и опять же у нас листинги на биржах высокого уровня. В принципе с картой мы как бы ознакомились, потом у них там маркетинг и тому подобное, но думаю здесь особо сейчас углубляться на этом не будем. Давайте глянем кратко спецификацию, алгоритм у нас X11 по мастерноды время блока 60 секунд а, максимальное количество монет это 41 миллион 200 тысяч приманить всего лишь миллион 200 тысяч и остальное потом будет сожжено как видите да на мастернода надо 5000 монет и в принципе мастернода забирает себе неплохое количество это 80 процентов награда за блок 20 минут то есть все стабильно нет плавающих скажем так графиков что мастер то больше то меньше дает то есть у на все по стандарту каждый блок дает определенное количество монет а, как же допустим начать майнить то есть скачали кошелек допустим какой он там нужен будет а, под windows или под linux просто в кошельке как обычно по стандарту берете делаете конфиг бот файл полностью вбиваете туда скажем так ноды подключаетесь и все, в принципе, работает на ура. Я думаю, кому интересно будет, можете попробовать. Это особо много времени не займет. Но, опять же, как настраивать мастероды, в принципе, уже все в курсе. Так что с этим тоже никаких проблем, думаю, не будет. Также вкратце у нас есть команда. Конечно, именно фотографии их не, не разглашаются и полные имена. Но это, в принципе, везде так для собственной защиты. Ну, как бы у них команда есть, социальные сети есть. У них также сейчас активно развивают, есть, то есть Facebook, можно на email, написать Discord. Заходите, главное, в Discord. И чтобы быть в курсе всех новостей, я оставлю все ссылочки в описании. Кому интересно, можете представить файлы на GitHub. Также сейчас мы посмотрим, еще посмотрим, получается Bitcoin Talk. Ну, опять же, здесь небольшие анонсы на Твиттере идут. Я думаю, нам здесь особо не стоит акцентировать свое внимание. Поэтому мы прилетаем на Bitcoin Talk. На Bitcoin Talk, что у нас здесь? В принципе, информация такая же, как и на сайте. Немного урезанная, В простой форме все изложено. Поэтому, кому интересно, можете ознакомиться. Но я считаю, что лучше посмотреть всю информацию через сам сайт и полистать файлы на GitHub, кому опять же это будет интересно. В общем, что мужики, все ссылочки будут оставлены в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете по данному проекту. Подписываемся на канал, ставим лайки. Но пока на этом все. Всем удачи, всем профита, всем пока.